Всем привет! Вы на телеканале Тыковка Тв и сегодня с мой сериал, который называется Золушка. Давайте начинать. Так надо поспать лечь. Золушка, иди сюда, Золушка. Золушка, подойди сюда, спит она там, ты вообще не должна спать ой, ой, ой. бегу, матушка Да, матушка, что-то слеслось Ты что, совсем уже страх потеряла, не слышишь? Там твои сестры тебя зовут, немедля взяла и обслужила их по всем категориям. Быстрее, я сказала. Не захвати вот это быстрее. Конечно, конечно. Ой, у меня отвалилось. Ой, блин. Да, уже бегу, матушка. Немедленно это 50 раз перестирать и посушить. И чтобы к следующему часу все было готово. Потом предоставить моей дочери, дочерям завтрак. Покорми Люцифера. Мяу. Почеши им гривы. Точнее, принеси им расчески. И принеси им одежду. Смотри, чтобы они через час были умыты, одеты и покормлены. Ты поняла меня? Да, матушка. Иди отсюда. Иди, я сказала. Конечно, конечно, извините. матам я иду. Не матушка. А матам. Такая вот у меня нелегкая жизнь. Мне уже целых 15 лет. А я живу в этом маленьком домишке со своими сестрами, которые спят. Вот такая уж у меня судьба. Девочки, вставайте, девочки, девочки, девочки, Солнышко, твалимо еще поспать. Девочки, ага. господи, напугала ты нас. Мы тебе звали, чтобы ты нам принесла еду, а не будила нас. Нужно позавтракать? Все, немедля принесла нам а, расчески и наряды. Если через пять минут этого здесь не будет, мы возьмем и все маме расскажем. Во-во, так что иди давай быстрее. Конечно, конечно, иду. Так, так, быстрее надо все им привезти. Так, вот расчески их Еще надо матушке надать. Ой, упали расчески. Я жду не я. Бегу-бегу уже. Вот, девочки. бери свои расчески. Во, возил. Сейчас, девочки. Вот, держите. Это вам расчесочка. Наконец-то. Додумалась. Давай быстрее. Вот, вот, вот держите. вези это ты надеюсь дала им одежду моим доченькам доченькам нет нет нет сейчас мис все секундочку мис вы вы причесаны? ну а ты как думаешь пока нет давай неси нам одежду ой мы оделись скажи что эта зошка уже всем надоела «Да не то слово. Вообще я не люблю ее И почему мама вообще взяла? Мам, иди сюда!» «Да, доченьке, что-то не так?» «Мам, зачем у нас дома зонышка? Она меня так бесит!» «Она же наш раб. Радуйся, что у нас хотя бы кто-то из прислугах <свы> «А, точно!» <свы> «Вы расчесались? Опять эта негодяйка не убрала!» Золушка, немедленно иди сюда. Да, мэм, вы меня чё, звали? Немедленно убери это. И что это на тебе? На да ней мой ободок. А ну-ка, сними его, воровка. Но ты его сама же выкинула. Сними. Так, девочки, не надо. Этот бант уже старый. Пусть она такая же... Она же такая же старая. Она же такая же недотемпая. Так что пусть с... но э, носит этот старый бант. Я тебе куплю тысячу вот таких вот корон за какой-то бант. <связывая> да, мама, ты права. Бант всего-то какой... Кстати, по поводу короны, смотри, что я тебе купила. <связывая> Мамочка, спасибо. А мама, а ты мне меня... что-нибудь купила? А тебе вот это? Ой, спасибо, мама. Матушка, а вы мне что-нибудь купили? Да, я тебе купила плюс еще работы. Ты должна <связать> перебрать весь всю крупу, убраться, помыть столы. Ну за что? За то, что глупые вопросы задаешь. И там девочки. А мы девочками пойдем погуляем в парке, пока ты будешь работать. Давай, кстати, тебе осталось пять минут. Дочери должны быть накормлены и одеты. Ты поняла? Ой, да, да. Не до тепла, ой. Шевелись, домой. Сейчас, держите ваши короны. Давай переоденем их. И как нам хорошо. У нас новые аксессуары. Эта золушка живет вот в этой развалюхе старой. В этом доме. Ах, как мне не повезло, у меня даже комнаты нет. Золушка! Неси нам завтрак. Конечно, несу, девочки. Почему же я такая несчастливая? Вот, девочки, держите, кушайте. Что это такое? Ты нам принесла чай, кексики, сахарок и молочка. Что это за ерунда? Ай, фу, мы не хотим такое. Что тут происходит? Ой, это мам не до тепла уронила наш завтрак. Золушка, немедленно все это убери. И хотя бы раз сделай что-то нормально. Бери, одень моих дочерей. Или тебе не поздоровится.